Ты жопотный, ты жопотный, ты жопотный мужик! да дам Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый скретч продолжает исследовать и изучать мир Вальхейма. В данном выпуске хочется рассказать про такое вооружение, как наши с вами любимые... Луки. Какие же луки имеются в данной игре, сегодня я вам покажу и расскажу, а также затрону тему, какие у нас стрелы имеются к этим самым лукам. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм. Ну а мы начинаем! Во-первых, хочу сказать, что луки достаточно универсальное и интересное дальнобойное оружие с помощью, которого можно убить практически любого противника в этой игрушечке, в том числе и босса. Изначально самым простым вариантом и самым простым луком станет вот такой вот лук. Простой лук без излишеств. Ну и давайте посмотрим на его характеристики. Для того, чтобы сделать такой простой лук, нам потребуется, конечно же, верстачок. Вот на верстачке, после того, когда вы откроете, найдете необходимые компоненты, а именно кожаные обрывки и древесину, вам откроется рецепт изготовления этого замечательного лука. Вообще, крафте лук с самого начала, как только у тебя откроется рецепт, и используй его по максимуму, необходимости и недостатков стрелок у тебя никогда не будет, потому что здесь стрелы делаются практически из всего, что попадет а, под руку. Ну что ж, а для того, чтобы его сделать, необходим первый уровень нашего а, верстачка. И стартовые характеристики данного лука таковы. Да, нас интересует, конечно же, его а, урон. Это колющий урон при создании 22. Ни много, ни мало вроде бы, но я вам так скажу, что для охоты на оленей этого будет вполне достаточно. И даже с самыми, а, с самыми стартовыми стрелами вы будете эффективно охотиться на любую жирность, Такую, например, как олени, кабаны и даже грейдворфов вы будете практически с одной стрелы выносить. Но не всех, конечно же, а тех, которые маленькие. Это, ребятки, обычный деревянный э, лук. Ну и при максимальной прокачке нашего вот этого лука обычного Колющий урон становится 31 И самый максимальный уровень который, До которого можно развить Это четвертый, друзья, уровень Максимальное качество со временем Ребятки, может поменяться да И четверкой не ограничится Качество нашего лука, но это все в теории Переходим к следующему луку, который доступен У нас также а, в игрушечке Да, этот мы кладем обратно Это у нас хороший лук Хороший лук обладает следующими характеристиками Делается он, конечно же, немножко посложнее Чем обычный лук ну и давай посмотрим на характеристики хорошего лука и из чего он у нас делается. Для крафта хорошего лука нам потребуется, ребятки, тоже не очень много всего. Цельная древесина, качественная древесина и две шкуры оленя. Цельную древесину вы находите в черном лесу, качественную древесину можно найти даже на лугах из берез. Ну и шкура оленя, ребятки, ну само за себя говорит название. Шкура оленя берется с оленя, не так сложно их Найти, особенно когда ты уже будешь охотиться со стартовым луком. Догнать оленя будет тогда вообще не проблема. Подробные характеристики ты видишь у себя перед глазами. Колющий урон здесь у нас 32. Это уже, ребят, на одну единичку больше, чем у нашего прошлого лука обычного. У него был, насколько мы помним, 31. Это и есть мотивация делать, друзья, новый совершенно а, лук. При его апгрейде потребуются нам следующие компоненты, также качественная древесина, цельная древесина и шкурки. Оленя, максимальный уровень развития хорошего лука Насколько я помню, вроде бы тоже четвертый Ну, в этом мы сейчас с тобой сами убедимся Где-то тут у меня на складе завалялось много всего необходимого Да, друзья, вот они, необходимые компоненты Давай мы с тобой прямо сейчас здесь сейчас апнем Просто у меня не было до этого случая проапать хороший лук Вот сейчас мы с тобой и посмотрим У меня верстачок здесь стоит максимального уровня Так, первый апгрейд у нас достаточно легко прошел Второй, смотрите, по 10 Третий по 15 и четвертый у нас, я так понимаю, все. Да, ребятки, как я и говорил, максимальный уровень хорош хорошего лука это четвертый уровень. При четвертом уровне... Когда мы его разовьем, наш с вами колющий урон будет 41. На самом деле, это неплохие показатели. С таким уроном можно реально идти на любого босса практически в игре и на любого монстра, убивая особенно их из скрытности и нанося необходимый урон. Вообще, сразу хочу, ребят, сказать дополнительную информацию по лукам, что в ближайшем будущем разработчики хотят пересмотреть систему да, с луками и, возможно, они немножечко их понерфят, потому что они вроде как являются достаточно имбалансным оружием на данный момент. Но это, ребятки, только лишь в теории, как оно будет на практике. Я не знаю, поживем, увидим Давайте перейдем уже к следующему герою нашего сегодняшнего дня Да, у нас сегодня все-таки тема про луки Это у нас вуаля, друзья Если честно, мне вот этот лук нравится почему-то больше, чем охотничий, высший тир Вот такой вот, ребятки, лук, он называется Охотничий, да-да-да. Ну и давай посмотрим, как же этот самый охотничий лук у нас уже э, делается. В отличие от первых двух луков, насколько я знаю, охотничий лук уже можно сделать только лишь э, в кузнице. Да, вот тут у нас имеется кузница. Пойдем покажу тебе, что необходимо для крафта. Качественно древесина в количестве 10 штучек. Железо, друзья. Вы посмотрите, сколько надо много железа. Аж 20 целых слитков на создание. Дальше у нас идет 10 перьев и также идет у нас шкуры оленя. Ну, цельная, качественная древесина, я уже говорил, где добывается. Она добывается из берез на лугах. те же березы можно найти и на равнинах, и из дубов. Она добывается и так далее. Перья вы можете добыть с любой практически птички. Практически на любой локации вы можете найти вот таких вот птичек, которых можно убить практически с одной стрелы. Из любого лука. Да, вот она от нас сейчас улетела, но вы знаете, что по ним можно стрелять. Еще можно перья добыть из воронов, которые обитают у нас, значит, в черном лесу. Перья являются основным ингредиентом не только для создания этого охотничьего лука, но и также практически для крафта всех стрел. Глядя сюда, мы видим, что колющий у нас 42. Это, ребят, на одно очко лучше, чем у нашего прошлого собрата хорошего э, лука. Да, иначе бы смысла просто-напросто в создании этого лука никакого бы не было. Что потребуется для апгрейда охотничьего лука, давай с тобой также глянем. Много качественной древесины, достаточно много железа, достаточно немало перьев и шкура волка Апается у нас охотничий лук также до четвертого уровня. Но я его, к сожалению, апать не буду, потому что у меня, ребятки, слишком много э, ресурсов на это дело все нет. Да и у меня уже есть топовый лук. На четвертом уровне мы увидим вот такие вот параметры. Колющий 51 у него будет, да, урон. И это прям-таки вообще хорошие циферки. Да, можно просто-напросто чувствовать себя королем-охотником с этим охотничьим луком. Ну а мы переходим к следующему нашему сегодняшнему Герою самый топовый лук под названием Клык. Драуграда. Фишка этого лука в том, что он а, еще и магическим уроном обладает. Давайте посмотрим уже на его характеристики более подробным образом. И я вам сейчас расскажу, как же он делается. Для того, чтобы сделать клык Драугра, нам потребуется такой ресурс, как серебро в количестве 20 штук. Серебро у нас добывается на горах. И не на обычных горах, друзья, а на высоких горах. Желательно там, где у нас обитает четвертый босс а или же как он сейчас называется, почему-то в переводе матерь. Также, ребятки, нам потребуется слизь, ее можно найти на болотах, да, зеленые наросты на деревьях, вы мимо не пройдете, это гораздо попроще, ну и древняя кора тоже на болотах у нас находится, из старых деревьев вы ее добудете, шкуру оленя, ребятки, я уже говорил, добыть с оленей ее не так уж и сложно. Ну и при первом, ребятки, крафте, в отличие от других, друзья, луков, мы сразу можем увидеть следующие параметры, у нас немножко ниже колющий урон потому, прошу заметить ребятки, потому что у нас плюсом у этого лука есть магический урон ядом, плюс 5 поэтому в сумме получается у нас 52 но плюс ядовитый урон Поэтому, ребятки, у нас здесь немножко колющий а, порезанный Но в итоге-то получается достаточно внушительные а, числа а, Для апгрейда Клыка Драугра нам потребуется также серебро Нам потребуется, значит, древняя кора И нам потребуется а, слизь Апается на данный момент этот лук у нас до четвертого а, уровня И нужен для его, по-моему, улучшения чуть ли не шестой уровень кузницы. Поэтому прокачивай свои кузницы и свои верстаки по максимальному уровню. Кстати, у меня уже на эту тему для тебя есть гадец, Пожалуйста, переходи в плейлист. В описании все имеется. Ты там найдешь много интересного, увлекательного контента по игре Вальхейм. И не только. Спасибо тебе большое. Ну, а мы переходим к стрелам. Они делятся, можно сказать, на два а, типа. Это обычные, которые без эффектов. И уже можно их назвать даже магическими, которые обладают неким а эффектом дополнительным уроном Ну что ж, давай начнем а, с обычных Это обычные деревянные стрелы Которые обладают а, незначительным уроном Колющим 22 пункта Насколько я знаю, что вот этот урон Он прибавляется к тому урону Который уже есть у вашего Лука, то есть здесь, например, при максимальной раскачке, как мы видим у Клыка Драугра, колющий 56, яд 20. То есть прибавляйте смело урон вот 22 к колющему, который есть у вашего лука 56, и вы получите около 80 пунктов только колющего урона, который будет физическим, ну и плюс магический. Дальше, ребятки, смотрим на стрел. Ну как стрелять, друзья, это, наверное, отдельный гайд. Ну в стрельбе здесь нет ничего сложного, просто, ребят, берете лук и стреляйте всегда немножко чуть выше намеченной цели. Вот там, например, у нас есть вдалеке гоблин, да, я вот отсюда вижу. Просто, ребят, наводите, стреляйте немножечко повыше и вы прямо в глазик ему попадаете, да. И гоблин в панике бежит на вас, не знает, что ему... Что ему делать и как быть? И тут же помирает. Следующие, ребят, стрелы. Переходим. Да, это у нас обычные стрелы без эффектов. Видим, ребятки, следующие стрелы. Это стрелы с кремниемым наконечником. Для того, чтобы сделать обычные стрелы, нам потребуется... Следующие ресурсы, да, обычные стрелы у нас делаются практически, друзья, из ничего, то есть просто из древесины Нам потребуется 8 древесины, чтобы создать 20 стрел Следующие после этого стрелы, это стрелы с кремниевым наконечником Да, они, ребятки, обладают большим уроном, то есть 27 колющего урона мы получаем вместо 22 Но на их изготовление уже потребуются перышки, да, которые у нас добываются из птичек также, ребят, потребуется кремний, которого достаточно много на берегах озер и рек. Я думаю, в этом ресурсе тоже проблем не будет, но нужно будет бегать, конечно же, собирать. Следующие стрелы по мощности, которые у нас тут делаются уже на кузнице. Давайте перейдем в кузницу и посмотрим, где же у нас стрелы эти. Это, ребят, стрелы с бронзовым Наконечником они обладают колющим уроном в 32 пункта И делаются они также из древесины, 8 кусочков, 2 перьев и 1 куска бронза. Да, урон, конечно же, побольше, но крафт э, достаточно сложный Потому что придется вам плавить бронзу, делать бронзу и так далее Из бронзы также делаются доспехи Я не знаю, ребятки, что лучше сделать Это вы, ребята, решайте по своему усмотрению Ну а мы переходим к следующему типу стрел Это стрелы с жилья Наконечником, соответственно, ребятки, также 8 древесины, 2, 2 перышка и 1 слиток э, железа. Слитки железа у нас ищутся в криптах на болотах, точнее куски железа ищутся на болотах, потом переплавляются вот такие вот э, слиточки. Следующая по мощности стрела, которую можно сделать на обычном верстаке, это стрела обсидиановая, да. Обсидиановая стрела требует 8 древесины, 2 перышка и 4 куска обсидиана, который добывается у нас также в биоме Да, на высоких склонах. Можно много этого обсидиана наковырять. Смотрите, ребятки, на цифры. 52 колющего урона. Обсидиан достаточно, ребятки, классный материал для создания стрел, потому что он больше нигде не используется, ни в каком крафте, кроме как в крафте стрел. Но эта информация, ребят, на данный момент при записи этого э, видео. Возможно, в ближайшем будущем, когда ты посмотришь этот видос из обсидиана, можно будет делать еще какие-то более крутые э, штучки. Ну и, конечно, друзья, забыл сказать про самые топовые стрелы, которые у нас без эффекта, но обладают охренительным уроном, просто колющие 62, называются они игольные стрелы. Делаются они из тех самых игл, которые падают с задниц комаров, которых вы можете встретить на равнинах. Да, ну, я думаю, что поохотиться за ними стоит, потому что, смотрите, во-первых, вы избавите себя от, от такого ресурса, как древесина и будете применять его, как каких-то других строительных целях. Ну, также у вас останутся перышки для крафта. Да, друзья, рецепт здесь совершенно другой. Да, потребуются только иглы и потребуется только лишь э, перья. И у валя, вы обеспечены офигенным количеством офигенных просто стрел, с которыми реально э, хоть на какого босса можно идти. Это были все стрелы, которые без эффектов. Переходим к, стрелами, к стрелам с эффектом. И первой на очереди у нас, конечно же, выступает огненная стрела. Где же она у нас тут находится? Вот она, друзья, у нас. Огненная стрела это самая слабая стрела с каким-то магическим э, эффектом. Она лучше всего действует на босса древнего насколько я помню, ну и на соответственно на ему подобных, то есть на всяких пенькообразных существ, типа грейдворфов, которые рыщут у нас в темном лесу и на лугах. Делается она из восьми кусков древесины обычной, двух перьев и смолы, которые также фармится с грейдворфов. А, напоминаю, друзья, что при одном крафте у нас делается сразу же 20 стрел, поэтому не смотрите на количество ресурсов, смотрите на количество выход... Выход... выходного так сказать материала. Характеристики Следующие колющие 11 и огненный 22. У нас урон, который тикает со временем, некоторое время поджигая вашу цель. Ну что ж, переходим к следующей стреле с магическим эффектом. Так называемая серебряная стрела. У нее колющего 52 и плюс еще урон от духа 20. Не знаю, ребятки, считаются они самыми мощными стрелами или же нет на данный момент. Я не пробовал. Надо будет как-нибудь Потестировать. Крафтятся они из 8 древесины, двух перышков и одного серебряного слитка. Получаем при этом аж целых 20 штучек. Против кого они эффективны, друзья, надо тестировать. Я вам не подскажу. Смотрите, тестируйте. И пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и самые нормальные стрелы, как по мне, так это, это следующие стрелы, которые также делаются у нас с использованием обсидиана. Это первая, друзья, отравленная стрела. Будет доступна вам сразу же после того, того, когда вы посетите биом болота А знаете почему? Да потому что у нас здесь в крафте Присутствует жижа, а жижу мы можем найти Только со слизней На болотах, так что исследуйте, ребятки Болото, ну и смотрите, сколько Нужно ресурсов для крафта Помимо древесины, обсидианы и перышков Еще добавляется у нас жижа Колющего, 26 и ядовитого Урона, друзья, смотрите, 50 Два поистине, очень внушительные циферки, ну и они, на самом деле, в купе, допустим, со клыком Драугра дамажит очень даже нехило. Всем советую, ребятки, использовать эти стрелы. Отравленный урон действует на множество монстров. Следующий, ребятки, тип зачарованных стрел, будем их так называть, это у нас ледяные стрелы. Вот ледяные стрелы нам потребуются в основном для убийства финального босса, ну и также они очень хороши против различных гоблинов, про против различных а, быстрых существ, которых нужно быстренько замедлить, да, и тем самым выиграть небольшую долю преимущества, колющий 26, ледяной урон 52, ровно такой же, как и у а, ядовитых, друзья, ну, вы сами смотрите, ребят, какие вам стрелы крафтить, да, исходя из того, сколько ресурсов у вас есть. Ну, а на данный момент это вся информация по всем лукам в игре и по всем стрелам в игре. Что, зритель, ты думаешь по этому поводу? Пиши, пожалуйста, в комментариях. Мало ли что, мало ли, братишка скреч забыл про какие-то стрелы указать или про какие-то скрытые луки, то обязательно поругай его в комментариях. Напиши, был братишка скреч, ты вообще охренел. Напиши вот про это, про это и еще про вот это. И братишка Скрэч подумает, возможно, в следующем видео дополнит информацию и предоставит ее тебе. Также, зритель, если у тебя есть какая-то годная крутая идея по поводу того или иного видоса по Вальхейму и не только, то пиши мне смело, предлагай в комментариях и в ближайшее время я опубликую твою идею, видео видео на своем канале. Ну что ж, друзья, играть только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же...